я сделал обзор достижений своего аккаунта на 80 ранге, покажу самые интересные и редкие достижения, которыми не каждый может похвастаться. И, кстати, меня в последнее время часто начали спрашивать, на каком же сервере я играю, но я уже просто устал всем отвечать, что это сервер Браво. Но почему-то многие думают, что это Альфа. Я вас огорчу, это все таки Браво. Итак, как вы видите, всего у меня 275 достижений, не так уж и много для 80-го ранга, но их я специально фармить нигде не собирался, просто они у меня появлялись время от времени. Если я видел, что, к примеру, на какую-то пушку мне осталось добить, ну, 500, там, 200 фрагов, я просто начинал чаще с ней играть. Я думаю, мы все так делаем. Итак, давайте не будем долго тянуть и перейдем уже к нашим достижениям. Для этого нужно будет перейти в прогресс, открыть вкладку «Достижения». Кстати, я уже поставил самые первые нашивочки, чтобы не перелистывать вниз. И давайте начнем со значков. Сначала будем искать самые интересные, которые здесь есть. В принципе, вот эти вот самые первые. Они есть, наверное, у каждого ромбика. Так, листаем вверх. Смотрим, вот у нас есть «Дигл». Раньше, еще когда не было такого большого разнообразия пистолетов, все просто мечтали выбить этот дигл. В принципе, я отдача у него была поменьше. А играя с ним на ПВЕ, можно было в одного пройти любую миссию. Чем я, в принципе, тогда и занимался, потому что часто любил побегать в провки, покачать аккаунт и пооткрывать разные пушки. И так как вы видите, дальше пошла ликвидация. Значок убить гернаута в миссии «Белая акула». И значки за прохождение каждого последующего этажа, начиная с пятого и заканчивая девятнадцатым. Кстати, что интересно, тогда многие сливали на девятнадцатом этаже просто потому, что не могли сбить вертолет. Кстати, прямо в этот же день я вместе с той же командой, с которой мы прошли белую акулу, Взяли первое место по взрывам, благо знаков у нас было предостаточно И, в принципе, нам удалось продержаться до следующего дня За что получили очень редкий значок Царь горы Далее идет такая черепушка Убить 250 жигернаутов ножом в подкате на белой куле. Кстати, напишите в комментарии, удавалось ли кому-нибудь хоть раз убить жигернаута таким образом. А на самом деле нужно было просто настрелять 250 фрагов с пальца стрела. Вот так вот над нами прикольнулись на 1 апреля. Следующий такой интересный значок у нас идет 10 тысяч фрагов и скольд Питон. Кстати, помню, добивал я его на ликвидацию, брал снайпера и просто стрелял с этого пистолета. Так, че же у нас там дальше? В принципе, эти значки не очень... Так, вот у нас есть значок «Выиграть 1000 матчей в режиме подрыв». После введения карты D17, я думаю, многие его сделали. Дальше. «Убить 5000 фрагов из Крис Супер В за коронную». Следующий идет «Убить 10000 с XM8 компакт». И также «Выиграть 1000 матчей в режиме захват». Вот такой вот значок. Следующий у нас кровавый спорт, это 10 тысяч врагов гранатами, кстати добивал я их на тренировке, далее 1000 командных боев, потом у нас пошли режим уничтожения, 50 матчей на маяке, и также выиграл 50, нет, 100 матчей в режиме уничтожения. Мне очень понравилась карта маяк, поэтому добил я их там. Следом у нас идет 100 раз установить и взорвать бомбу в режиме подрыв В принципе все это быстро выполняется Далее конечно же десяточка из Тавр Ктар 21 Выбил я его в новый год, но набивал очень долго Так, дальше у нас ничего интересного В принципе Вот такой волчонок, 250 раз занять первое место на мясорубке Специально я его не набивал, просто я люблю поиграть в мясорубке так далее у нас ну дальше у нас идут обычные значки которые даются за какие-то мелкие задания также есть 80 ранг ну и в принципе я думаю все и значков у меня больше ничего интересного нету и вот настало время посмотреть жетоны также давайте посмотрим с самого низа тут в принципе обычные обычные жетончики как и у всех кстати я заметил значков у меня несколько больше чем жетонов так самое самое интересное это начнем пожалуй с мозголомов просто 50 мозголомов их помню на пвешках так значок уберем чтобы он нам не мешал далее у нас идет а, Вон вижу значок орден мужества набить 10 тысяч врагов из пулемета рпк раньше у пулемета была отдача гораздо больше чем сейчас с ним играли в основном пвешки Значок 500 мозголомов и понеслась белая акула, наша ликвидация, за которую тоже еще разных новых значков. В принципе, ничего интересного. Вот, набил также 10 тысяч из Бенели М4 Супер 90, кстати, первый дробовичок, который я набил. Следом у нас идет убить 500 врагов из АК-103 Сталь или АК-9 Сталь. Это было, по-моему, на день десантника, и, конечно же, идет набитый ЮСАС-12, э, набивал его, конечно же, на ПВП, а иначе было неинтересно просто, ну, конечно, тысяча гренадеров. Так, следом у нас тут вроде ничего интересного, вон вижу мастер дробовика Спас-12, брал я его тоже на месяц, по реферальной программе. Кстати, кто не знает, можете прокачать себе реферальчика, по-моему, до 36-го ранга, и тогда вы можете взять себе либо такой же спас набить, либо что-нибудь ацр взять, например. Либо, если хотите, прокачать реферальчика, мне, я буду очень признателен. Итак, далее у нас этот жетон 2500 мозголомов. Раньше этот значок выглядел гораздо лучше, сейчас его испоганили, и я просто его перестал после этого ставить. Так листаем дальше, смотрим, у нас идут следующие значки, следующие жетончики за маяк, 100 первых мест на карте маяк в режиме уничтожения. Дался он мне очень непросто, но я все-таки его сделал. Едем дальше. В принципе, на КВшках часто занимал первые места, играя карту Фабрика, такой жетончик. Потом идут обычные всякие жетончики. Вот у меня есть еще Сикс-12 и М249 пара. Ну дальше все жетончики такие все неинтересные. Я не знаю просто, что о них говорить. Следующие вот. Последние самые жетоны за прохождение Черной Акулы. Давались они за каждый этаж. И последний жетон это пройти все этажи подряд в миссии Черная Акула на уровне сложности профи. Так, а вот этот золотой жетон, это по-моему на дигл, это нужно было убить в контратаке 10 человек. Видимо это случилось во время прохождения черной акулы, я как раз брал золотой дигл, ну и видимо как-то случайно выполнил такое вот задание. Все, переходим к нашивкам и давайте посмотрим какие же интересные нашивочки у меня есть. Итак, пошли самые стандартные нашивки сделать, которые вообще не составят труда, если вы только начинаете играть в Warface. И первая набитая штурмовая винтовка, это, конечно же, К-103. Я думаю, я не один такой, и есть еще очень много людей, у кого к 3 набит в самом начале. Кстати, если это так, отпишите в комменты, я почитаю. Далее пошли стандартные ачивки за ПВЕ-миссии. Начинал играть именно с ПВЕ, раньше этот режим был очень популярный. И вот у нас следующая нашивка, 10 тысяч из Галил Арт. Раньше он был в ветке раритет, на него вешался под ствол, ну, в принципе, сейчас это уже в прошлом. Пошла ликвидация, и первым делом я прошел за класс снайпер. Тогда мы собирали команду, играли этой командой очень часто, считай, каждый день мы сливали, сливали, сливали, все-таки разбирали различные тактики, пробовали различные проходы, смотрели, конечно же, YouTube, все хотели очень пройти. И все-таки у нас это получилось. Следом я и прошел за штурмовика, потом за медика, но ну а потом набил нашивку китайский экспорт 10 197. На тот момент это была самая топовая штурмовая винтовка. Далее мы ходили в ликвидацию, чтобы набивать разные нашивочки, такие как вот это, например, убить 25 джигернаутов в режиме белая акула. Также получил, прошел за инженера. Потом набил Скар-Аш, кстати, потом Колесо набил, вот это вот штурмовое, оно тоже, кстати, очень неплохое на ПВП, мне очень даже нравилось его набивать, особенно по головам с него вообще залетает очень круто. Ну, конечно же, потом пошел Донат, АС-50 уже время подошло набить, потом у нас идет Элитная АЦР, которую я брал на месяц за реферала. Ну и набил 10 матчей на карте ферма Хэллоуин Тогда мы нафармили ее очень быстро, кланом просто запускались И друг другу делали такие нашивки а, Нашивка за марафон Так, что у нас там идет дальше? А, занять первое место в режиме выживания, ни разу не умерев а, Как только появилась эта нашивка, мы сразу же ее сделали Там было просто нужно было запуститься в вчетвером И троим уже ливнуть, или как-то так, я уже точно не помню так, вот, кстати, набил АЦР-ку, 10 тысяч, обычный АЦР. И в тот момент, я помню, у меня на МакМилане оставалось прям 9995, и на колесе столько же, я их набил в одно и то же время. Подумаю, С50 за коронный, Альпинку, кстати, набил, очень нравилось ее набивать. Потом Живую Легенду, это к 47 конечно же. Так, тут уже пошли нашивки за Вулкан. Ну а следом 4 золотые нашивки, это золотой SCAR LPDV, потом вот золотой FABARM SAT-8 PRO, конечно золотой AK-47 и золотой DIGAL. Далее также частенько продолжили ходить вулкан, потом, что тут, вот, только недавно набил это вот M16A3. Следом как-то случайно, я даже не заметил, получил вот эту нашивку, 999 выпаданий. По врагам из-за золотого огнестрельного оружия. И благодаря мозговому штурму занял, по-моему, десятую победу в режиме выживания. Вот только недавно начал играть Рэм, записывал для вас ролики именно с этого режима. Взял, конечно же, первую лигу, вообще труда особо не составило это сделать. Ну и теперь, наверное, самое интересное, я прошел черную акулу за снайпера. Кстати, вы обратили внимание, и белую акулу я тоже первый раз прошел снайпером. Ну а следом за этой нашивкой я взял еще и за штурмовика прошел, следом прошел уже за инженера, ну а потом в самом конце уже прошел за медика. Если вам это видео понравилось или просто вы досмотрели до конца, то непременно поставьте лайк и, если еще не подписаны, подпишитесь на мой канал. А с вами был Гриф, до встречи в новых роликах.